49. 49. Всем привет! Рад вас видеть у себя на канале. В общем, получилось у нас выбраться на улицу в выходной день с хорошей погодой, чтобы немного поснимать. В общем, сегодня двинемся прогуляться на Германию и по пути что-нибудь обсуждаем интересное. Что у нас там будет? Сейчас что-нибудь придумаем. Там немного про цены поговорим и поснимаем море и еще обсудим отношения поляков к нам, украинцам, работникам, трудягам обычным. Ну, в общем, добрались мы до пляжа. Вот наше Балтийское море. В общем, купаться мы не рисковали, потому что еще они в той кондиции. Так что, может быть, как-нибудь получится. Надеюсь, что это летом случится, нас раньше не понесет туда. В общем... Пока идем в Германию, тут у нас недалеко, пару километров, так что скоро дойдем. Пока идем, хотелось бы обсудить вначале цены на продукты. В принципе, цены не сильно отличаются, не намного дороже, чем в Украине. Может даже некоторые дешевле, некоторые дороже, так что тут, в принципе, надо смотреть. И снова же, есть все зависит от качества продукты, от качества продуктов. В общем, ну так, сейчас на скидку примерно то, что вспомню, что мы закупаемся. Э -э так, по порядку. Из мясного у нас будет курица. Где-то будет у нас стоить приблизительно в среднем 15 злотых филешка килограмм. Э -э затем, если хорошее мясо, там типа ошейка, то тоже ну там он идет от 15 до 25 то есть зависимости тоже там жилами, без жил, жиром без жира, то есть качество ну, то есть разное, то есть но от 15 до 25 злотых за кило потом сыр тоже в среднем стоит где-то 20 злотых килограмм что там у нас еще из мясного, если брать сердечки куриные или там еще у них индюшины они чуть побольше будут э, они вообще стоят там 5-6 злотых килограмм э, если брать э, так, то у нас там четвертинки куриные, они идут у них стоимость где-то 6-7 злотых кило то есть в принципе где-то 4 штучки там кило 200, кило 300 получается где-то до 10 злотых то в принципе как для работы, на работу там пожарить, приготовить, то довольно-таки все недорого. Считайте все в принципе не по украинским зарплатам, а по польским. В Польше у нас здесь мы зарабатываем украинцы обычный работник на стройке, то есть где-нибудь уборщиком, или на кухне помощником в среднем где-то 100 злотых в день. То для еды еду можно, в принципе, покупать недорого дорого тут у нас будет это сигареты и алкоголь но алкоголь еще не очень а вот сигареты очень довольно-таки накладно получаются 15,50 ну где-то от 12 злотых до 15,50 за пачку сигарет с нынешним курсом там 6,5 6,6 то это где-то 90 гривен получится пачка сигарет то очень дорого ну в принципе можно дешевле это все организовать можно брать машинку гильзы и табак и забивать самому машинка стоит где-то 7 злотых табак на 30 штук на 30 штук сигарет стоит тоже 7 7,20, 8 злотых и гильзы 200 штук стоят там 253 3 злотых То есть машинку мы единоразово покупаем Она у нас потом постоянно остается Гильзы 200 штук это блок сигарет получается И табак на 30 штук То есть в принципе больше чем одна пачка Вы покупаете за 7 злотых То гораздо дешевле уже в два раза экономите себе на сигаретах Кто курящий тот поймет Так что тут это самое выгодно то есть можно еще заказывать, там есть люди которые занимаются привозят табак килограммами, там можно кило где-то 50 злотых, 40 злотых то в принципе все можно э, и либо полкило, но тоже все зависит от качества табака да, еще продукты питания такие как э, молоко э, молоко, сосиски тоже стоит вообще недорого По сравнению с мясом Молоко стоит 2 злотых литр В среднем Затем сосиски Где-то в районе 5-6-7 злотых Тоже зависит от того Какие там подкопчены. Ну самые простые где-то килограмм Стоит 5 злотого Хлеб В среднем тоже стоит Где-то 2 злотых Так как и молоко то, ну, тоже зависит Там есть всякими присыпками там, С э, кунжутом, без кунжута С семечками, без семечек На любой цвет и вкус то есть ну В принципе недорого ну, Относительно зарплаты, которую тут получать э, так. Э, там Мюсли можно тоже брать 300-400 грамм э, там, Со всякими фруктами, ананасами с изюмом, бананами стоят где-то 4-3 злотых то есть в принципе еда здесь стоит недорого дорого только сигареты одежда тоже тут в принципе недорогая то есть в магазинах цены практически такие же как у нас секунды тоже есть, хватает с головой для работы можно там, если работа на стройке можно вполне скупиться там за 5-6 злотых купить курточку там какие-то штаны э, какой-то там кальсоны тому подобного то есть подштаники э, кофту там флиску такого все плана там всего с головой хватает поэтому в принципе даже если работодатель не дает одежду это тут не является проблемой заходите в любой э, в любой секонд-хенд и там заловое, там есть даже отделение специально по робам О, то есть можно робу отдельно купить бэушненькую, плотненькую, хорошенькую там за 15-10 злотых и все будет чики-пики в общем так. пока по поводу еды одежды немного сказал и да, если какие-то вопросы конкретно вы хотите задать, что-то интересует там по продуктам питания, цены по поводу одежды цены, можете задавать все в комментарии вопросы, я буду отвечать схожу, посмотрю цены и вам скажу все, отпишусь в комментариях ну что, вот мы и добрались до границы Польши и Германии вот так вот она у нас выглядит Йоу, тут я одной ногой В Польше А тут я в Германии Йоу <смех> Прикольно, в общем Ну, граница у них, конечно, это чисто Столбики, полоска вот такая Вот, что там Польша, там Германия И все, Никаких охранников, никаких Постов пропускных, ничего Хочешь, спокойно переходи И себе гуляй Главное, не гибель ширь в общем, вообще без проблем, без каких-либо. Сейчас до границы дошли. Дальше сейчас до, идём до ближайшего города. Посмотрим, что там. В общем, прикольно. Прогуляться, выходной день. Хорошая погодка. Так что, вот такая вот у нас граница. Там, конечно, нас снимает он. Селфи. Можно пограничникам помахать ручкой. В общем, ну, как-то так. Там он сразу заметно, что... Германия, вдоль стоят солнечные батареи. То есть для освещения, я так понимаю, чтобы дорогу освещать, тротуары, велодорожки. То есть, в принципе, ну, в плане дорог и тротуаров, что в Польше, что в Германии, я так понимаю, все очень хорошо. В Польше точно очень много велодорожек. С уважением относятся и к велосипедистам, к пешеходам. Ходишь, ноги не ломаешь. В общем, прикольно. Так, пошли мы в город немецкий мы теперь в германии гуляем тут в общем ну прикольно такой маленький городок курортный тут в основном больше конечно чем жилых домов больше всяких гостиниц маленьких небольших на побережье О, искали искали супермаркет не нашли в общем в маленьких конечно кафешках чуть-чуть проблема у нас получилась, что мы тупанули не поменяли на евро и золотовок у нас только золотовки и ну, золотой польская валюта и тут за злотый маленьких не принимают то есть надо только евро ну в принципе сейчас будем уже возвращаться что могу в общем сказать про город прикольный маленький то есть воскресенье все тихо спокойно ну в принципе сейчас не сезон не курортное время то есть я думаю тут летом весело а так сейчас погуляли, симпатичные домики, маленькие, небольшие, все такого плана вот. То есть всякие виллы, ну то есть гостиницы. Каждая гостиница свое название. Тоже прикольно, идешь там всякие названия интересные. В общем, так, и что мы в этом видео еще хотели, хотел обсудить? Это отношение поляков к украинцам. То есть, в принципе, как и везде, у нас все.. Все по-разному, то есть, разный город, разные люди, разный этот, разные отношения, и, то есть, в принципе, все основное, все зависит от людей. То есть, во-первых, какой вы человек, во-вторых, какой человек, с кем вы общаетесь, с кем работаете, с кем живете. То есть, в принципе, то, что лично по опыту скажу, то поляки чаще помогают украинцам, чем поляк поляку. То есть, в принципе, они всегда подскажут, помогут, там, может, даже работу вам подыщут, если такая ситуация сложилась, жилье могут помочь подыскать. То есть, в данной ситуации мы приехали, нам поляки помогли жилье найти. Марине с работой, ну, точнее, то есть, основную работу, в принципе, нам украинцы, знакомые, помогли устроиться, а подработку поляки то есть, так что в принципе главное не стесняться им говорить обсуждать, если ты нормально разговариваешь с ними уважительно относишься, то они тоже соответственно уважительно то есть как, бы, как мы разговаривали с поляками, они говорят вот как в Германии поляк поляку не поможет так и украинец, украинцу не поможет в Польше то есть, и они как, чаще всего как правило стараются чем могут помочь подсказать, найти, поговорить даже если ты не знаешь польского языка, они могут пройти с тобой, перевести если они понимают украинский, ну как в нашем случае, что бы хотелось сказать, в общем, относитесь уважительно и чаще всего уважительно будут к вам поляки относиться так что пока на этом хочу попрощаться, возвращаемся сейчас будем уже возвращаться домой подписывайтесь на канал ставьте лайки Пишите свои вопросы в комментарии. Подписывайтесь на инстаграм. Там тоже, кстати, есть немного фоток влажу. То есть, фоточки можно посмотреть интересные. То есть, всяких там с моря. Всяких улички. Улочки. Улички. Улочки. Домики. В общем, ну, все. Всего вам наилепшего. До видения.